У меня болеет отец, у него деменция. Можно ли ему помочь, и чем при деменции? Я рекомендую использовать агруз или крыжовник. Возьмите крыжовник в виде плодов сушеных. Натрите эти сушеные плоды и давайте заваривайте и поите своего отца. Также на кончике ножа медный купорос на один стакан кипятка когда остывает ну, прям чуть-чуть для подсинивания даете вашему отцу чтобы пил даете первое даете второе на протяжении одного месяца на заметно улучшится общее состояние